Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании «Аккаунт». Я вам покажу, как в 1С «Управление торговым предприятием» сформировать сводный отчет о состоянии дел на предприятии. Преимущество этого отчета в том, что нам не надо формировать каждый отчет в отдельности. Например, движение денежных средств отчет, отчет о запасах, отчет о денежных средств на счетах и так далее называется отчет рапорт руководителю вызываем его через главное меню отчеты рапорт руководителю сформирован отчет мы можем увидеть в разрезе различных показателей денежные средства дебиторская задолженность остатки товаров Движение денежных средств, планируемые поступления, а также для удобства есть графическое изображение отчетов. Также отчет мы можем настроить. Мы можем с вами поменять местами сортировку показателей. Например, вот так можем сделать средства, потом кредиторская задолженность, кредиторская задолженность, ну, например, вот так, и сформированную нужной нам последовательность По кнопке настройка мы можем с вами настроить период отчета, мы можем формировать отчет по текущую дату, на 29 ноября, можно сформировать с вами отчет на 4 дня по текущую дату, можем автообновлять отчет, формировать его сразу при старте при входе в 1С, публиковать в файл или в почте и можем выставить даже время публикации. Такой отчет можно сформировать. Преимущество его в том, что я повторюсь, мы видим с вами отчеты в разных разрезах деятельности предприятия. Спасибо. До свидания.